Hello there, beautiful people! Сегодня мы поговорим про 10 профессий, в которых без английского не обойтись. Садитесь удобнее, будем разбираться. И первая профессия, с которой мы начнем, это программисты и мобильные разработчики. Для IT-специалистов просто необходимо прекрасно знать как разговорный, так и технический английский язык. Знание языка помогает быстрее разбираться в новых разработках, вести техническую документацию, работать с англоязычными статьями по актуальным темам. Более того, программистам часто нужно сотрудничать с зарубежными коллегами, периодически посещать конференции или получать дополнительное образование на зарубежных онлайн-курсах. I've called this press conference for two reasons. Рекомендованный уровень для программистов Upper Intermediate Вторая профессия – веб-дизайнеры Это такие люди, которые занимаются разработкой пользовательских интерфейсов для мобильных приложений, сайтов и программ Зачем им нужен английский? Во-первых, чтобы быстрее работать с программным обеспечением, которое чаще всего написано на английском Во-вторых, строить нетворк, налаживать контакты с иностранными заказчиками А также искать нужную информацию в англоязычных источниках Ну и, конечно же, работать с техническим заданием Следующая профессия – журналисты Для хорошей статьи журналисту нужно уметь находить источники, отбирать информацию анализировать и предоставлять людям достоверную информацию а это значит, что с помощью английского журналисты могут активнее находиться в международной новостной среде, общаться с коллегами, зарубежными звездами, политиками и другими медийными лицами. Уровень английского журналистов должен быть не менее C1, C2. Едем дальше. Гиды и туристический бизнес. Английский – международный язык, и туристы из разных стран чаще всего общаются именно на нем. Более того, для отелей будет преимуществом иметь при себе гида, который свободно говорит на английском и может помочь туристам быстрее освоиться в новой стране профессия это инженеры современным инженерам для работы нужно много взаимодействовать с иностранными партнерами технической литературой Нередко приходится отвечать за закупку оборудования и вспомогательных материалов Без английского контакт с международными и локальными зарубежными компаниями будет тяжело построить Плюс наличие хорошего уровня языка и крутых навыков помогает инженерам найти высокооплачиваемую работу и высокую должность в зарубежных компаниях Шестая профессия – авиаперевозки если вы любите путешествия и готовы постоянно находиться в полете в качестве стюардессы, пилота или других членов экипажа, то без английского вам точно не обойтись. Общаться с пассажирами, разбираться с международными инструкциями. Работа, в которой английский знать в совершенстве, просто необходимо. Для специальности, где требуется много общаться с людьми, fluent speech или свободная речь также становится основой профессии. Седьмая профессия, о которой необходимо упомянуть – маркетологи. Маркетологи занимаются поиском и анализом актуальной информации по покупателям, сопровождением и выводом продуктов на международный рынок, проведением соцопросов. Также на рынке их специализации большая часть литературы и полезных курсов на английском языке, поэтому высокий уровень необходим для работы. Восьмая профессия ⁇ это врачи, имеющие узкую специализацию. Косметологи, пластические и другие хирурги, стоматологи тоже должны знать английский язык. Если врач хочет оставаться в тренде, то без чтения англоязычной научной литературы не обойтись. Более того, высокий уровень английского помогает врачам получить дополнительное образование за границей, принимать участие в международных конференциях или получить работу, повысить свою квалификацию. Знание английского является основным фактором, оказывающим влияние на профессиональный рост, престижность и популярность врача. Следующая профессия – экономисты. Высокий уровень английского помогает экономисту заниматься не только внутренним аудитом показателей компании, но и анализом международного экономического рынка. Если уровень знания английского не ниже а Апроинтемедиа, то разобраться в огромном количестве экономических понятий, валютный рынок, цены бумаги и так далее, законов и теорий будет намного проще, так как многие понятия были созданы именно в зарубежных странах Enter our new attorney, и последняя на сегодня профессия – это дипломаты, конечно же Для дипломатов английский становится уже вторым родным языком На международной арене дипломаты представляют интересы родного государства и его граждан в других странах Постоянно ведут переговоры Дипломаты обязаны знать иностранный язык на уровне proficiency Разговорную речь они совершенствуют на протяжении всей своей карьеры а многие дипломаты являются полиглотами, знающими более трех-четырех иностранных языков Делитесь в комментариях, кто вы по профессии и насколько английский нужен вам в работе А если вы еще учитесь, то расскажите, какая профессия из списка вас привлекает больше всего Это была первая часть современных профессий Ждите вторую в ближайшее время на нашем канале С вами была Кэт, see you later